Розамбек Джамалов, чемпион России. Поздравляю, потому что ты сделал очередной шаг. Ты был серебряным медалистом. Каково быть первым в категории 74, где собрались, в общем-то, звезды этого веса? Конечно, вот, этот, вот эта конкуренция мотивировала на тренировки, на борьбу до конца. Поэтому чем, чем сложнее, тем слаще победа. Сейчас мир настолько стал э, доступен. Э, ну, э, твоя схватка в интернете. Ты по телефону, сейчас по видеосвязи разговаривал. А с кем разговаривал? Кто тебя поздравлял? Это мой старший брат с Чечни. Он всегда переживает, у него не получилось приехать, мусор отдала. С ним общался, он сразу на связи ушел. Я представляю, как дома радуются. Скажи, пожалуйста, помимо финала, как ты считаешь, кто самый сложный соперник в России в категории 74? И с кем бы ты хотел, вот что называется, тоже такой бой финальный? Да? Честно сказать, конкуренция большая. И выделить даже не хочу. Выделять не хочу потому что каждый хороший, и со всеми приятно бороться, и со всеми хочется. Ты не самый крупный в этой весовой категории. Какой у тебя вес? Растешь ли ты, продолжаешь? Может быть, ты уйдешь, как вот иранец, перескочил через категорию, сейчас в другую категорию шел, вот, олимпийский чемпион. Какая ситуация у тебя? Ну, я пока вес небольшой, 75-76, поэтому не знаю, как вес пойдет, без разницы, в каком весе бороться, но на 74 приятно всего бороться. Потому что конкурентный Нигде, вес. А из иностранных борцов за кем следишь и изучаешь? И кто наиболее для тебя опасный соперник? А, ну, американец, Бороуз, Бороуз да. Фрэнк Чамизо. А зачем, чем американец интересен? Ну, своим титулом, олимпийский чемпион. Тем а, а манера борьбы и так далее? Он такой очень моторный парень. Ну да, вот до конца борется. Хорош, хорошая борьба. А итальянец Итальянец отличается от него по манере. Итальянец техничный, да. Итальянец техничный. Раз, разнообразная техника. С ним тоже очень. Хорошо. Спасибо. С ним тоже было бы интересно побороться.